Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте, в этом видео я расскажу вам, что такое кольпоскопия и почему ее не надо бояться. У нас не простой кульпоскоп, а видеокульпоскоп, который позволяет нам видеть картинку на экране под увеличением в 10 раз, потом ее в режим онлайн показать пациентке, аппарат оцифровывает ее и сохраняет на компьютере. Процесс безболезненный и особой подготовки не требует. Он проводится при заболеваниях шейки матки, будь то эрозия, простая лейкоплакея или это дисплазия, может быть уже и начальной стадии рака шейки матки, которую мы должны диагностировать. Эрозия шейки матки это бессимптомное заболевание. Женщина сама не почувствует никогда есть у нее эрозия или нет. Поэтому любая женщина должна бы хотя бы раз в год показываться на профосмотр гинекологу. У каждой второй женщине у нас была хотя бы в раз в жизни поставлен диагноз эрозии шейки матки. До лечения мы проводим кульпоскопическое исследование и после. Таким образом мы можем наглядно пациент показать результат лечения. Противопоказаний для проведения кульпоскопии нет, и длительность проведения ее занимает несколько минут. Не нужно бояться кульпоскопии, это безболезненный простой метод исследования. Я приглашаю вас на профилактический осмотр в клинику Неомед. Чтобы записаться в клинику Неомед, нажмите на ссылку под этим видео.